Телефон уже второй год пошел, так что действует, работает, все нормально. Это, блядь, это пиздец, как быстро все происходит. Ну, 45 минут. Это... Но зато, зато у меня есть... Здесь сколько? Здесь 2 метра, блядь, какого-то... Блядь, невнятного провода, который не заряжает. Я не знаю, цыганку придушуем, блядь. Еще и хабариков нагронял, блядь. Надо добить, блядь. Ех. Это ж уже не за Матрикс пошел, да? И, блядь, камера в хуй пойми, куда повернуто, блядь. Летсплей, епту, блядь. Саша выбирает музыку, нахуй. Хуй простой блять ну, мне кажется вот так будет ровно или нет периодически э, скучаю ну, вот я же сколько уже скоро будет три года как я вернулся из питера в ладогу по лету э, периодически скучаю по вот этой хуйне блять Группа ВКонтакте писке СВБ Блять, я раза три или четыре вписывался в этот трэш Пишешь пост, есть хата, блядь, заезжайте Левые черти, вообще абсолютные ну, Блять, просто вот, как бы похуй Вот как бы и пиздец Она есть она ну, есть. Ну, она есть, но уже в не таком формате потому что. Да, да, да. Я это... ГНКшник да С Да. Блять, я, я, я жил тогда на Тельмана. Как у меня потом, руки вот так вот. Я жил тогда. Я жил тогда на... на Тельмана угол с э, Дальневосточным буквально. Ну там чуть-чуть два дома пройти, уже Дальневосточник будет. Мне под окном, я вот реально в, в, в, балкон был в соседней комнате вот ну, я из своей я, значит, понял. я правда, еще и ментов в том плане что вы сжимаете сжимаете меня выглядит нахуй короче о, я, я буквально наверно 3-5 раз в неделю наблюдал как Сутенер забирает деньги от проститутки, потому что остановка у меня под окнами была рабочая. Я такой, блядь, а если опередить его, блядь, и просто взять шлюху, блядь, и отебашить ее, ну там, не знаю, ну, в плане от, оттрахать быстрее, чем он забрал денег. Потому что подъезжает так человек, который берет, я такой, блядь, ну, как бы, ну такую движуху. Можно я приседу на мясик? Блять, Саша, нам же надо это. Все-таки в две головы попробовать как вебку ее сделать, да? Я так и не понял, почему это не работает. Субтитры а А ты сам себя ищешь, Ка? И, и что Ебал На вот. Родина, и на попей, птя. Успокойся. Обожаю себя за это. Я, я, я понял. Я не смогу оценить, потому что... Надо поменяться местами. Там, блядь, пиздец, кстати. Вот, вот, оп, правильно, правильно, ты... Я, я, я на л пиваться. Я не смогу этого оценить, ну потому что ну это. Ну, объективную оценку, потому что данного жанра я как бы не понимаю. Не, сначала, пожалуйста. Давай вот эти три прослушаем. Ну просто ну, я, я, я не врубаюсь, блядь. Я знаю, что это, блядь, это труд, я знаю, как, как это пишется. Как это делается, я понимаю это. Ну вот. Ну, типа, знаешь, фишка, это не мое. Вот этот пиздец не мое. Ну, друзья, у меня душа не лежит к этому. Но Сильно убавил. И куда, еп.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 Блять, это все-таки, наверное, не басы так качают, это пивас так играется. У меня вот здесь сейчас что-то урчит, и потом вот тут вот, знаешь, отдает в разных А И на пердануть просто, блядь, по-божески. Блять, надо продать все-таки как-то железо. Блять, похуй, хотя бы за, за по 500 за каждый э, за каждую единицу. Yeah. Вот, там, там лежит материнка, видюха и проц. Вот в пакете, видишь, висит. Здесь две плашки DDR3 оперативы. и хотя бы тоже по 500 продать. Почему нет-то, кстати, вот это мне дядя подарил перед отъездом в, в, в, в это себе в Мурманск. Подарок? Мне нет. Я же завязал, я не ебу. А если ебу, то без них? Типа фартовые, да Да, да, да Блять, у меня ж, вот, Вот я сейчас отсюда вот смотрю Вот с, с, с этого угла У меня, блядь Полный пиздец, блядь Ну это нихуя не порядок, блядь Вот допустим, если ты унесешь телевизор с собой Я этого как бы не замечу ну что ну блять вот, а вот, вот, ну, вот этот можно. Унеси его нахуй. Эй, я... а ты думал? А, ш... а то, что полегче оно подешевле, подороже, поэтому не надо. Как бы я хуй знак тут, блядь, как я так живу-то? Ну, я, я, я все приведу в, в, в, к порядочному хаосу за два часа. Своего следующего выходного дня. А сейчас меня это все устраивает. Ну, кроме вот этого, блядь, пиздеца. Я там просто искал провод. Микро-USB, потому что у Крыцина на хате оставил, блядь, зарядку и вот это вот. Всю хуйню. И, блядь, в сумке должны были быть какие-то провода. А там микро-USB, макси-USB, блядь, и все по всем сторонам полетело. Пакеты, блядь. Я хуй знает, ну вот это вот пиздец, блядь, какой-то. Блядь, вот ты тварина, блядь, снимаешь. Я хуй тебя просыт, блядь. Тварина, блядь. Смотри, ой я, а я, я... Уже... имя дал. Я теперь уже и... имя дал. Ты уже отвечаешь? Теперь. Ну, в смысле, я ей имя дал. Она тварина, тварина, блядь. Вот видишь, свинарник, блядь, свинарник, блядь, это все из-за тебя, блядь, тварина, блядь. Тебя не было, блядь, все было, блядь, аккуратно, нахуй, я по другим комнатам пройдусь, там будет тот же пиздец, тварина, блядь, это все из-за тебя, Эджи Кам, 4000 Wi-Fi, блядь, ну вот, пиздец. Сиди, блядь, в углу, не выёбывайся, блядь. Что, блядь, и телефон... телефон заряжается, блядь. Короче, э, со вторым отпуском. Раз уж я выяснил, что в Карелии пиздец, и тут еще напроливал ведро пива, блять, вот эти вот, блять, вонючие Сочи, блять, э, погода не наша будет, я думаю взять и провернуть э, довольно-таки хитрую схему к... Неподалеку от Суворовского дома. Можно на электричку пизануть. У него ну, дом по дороге в Хапаое, ДНП родные просторы. От нас и едут электрички через Мяглова. Там или Манушкина, по какая-то такая станция. Если с первого. Ой, с 11 я уезжаю к нему помогать строить забор, я э, попутно разведаю, где там есть э, лес. Потому что с, если ехать от э, Мурманки, блядь, пиздец, где блядь? И, и, и если ехать с, с Мурманки, вот, ну, то есть вы, разметили, вы сюда, э, Невская Дубровка. Ну, вот и там как бы Нева на берегу Невской Дубровки. Со мной чувак работал на Фарде. Это, так скажем, Кировск. Блять, это ближе к Питеру, чем Кировск. Это вот. э, э, со мной чувак работал на Форде, с Невской Дубровки, он говорит. Я, я, я, конечно, оставляю. С другой какой... стороны просто находится. Да, я оставляю какой-то шанс на то, что он, блядь, грабил. Ну, блядь, угорал, да? Он говорит, ну я из дома без ружа не выхожу. Вот это его фраза. Я в Невской Дубровке живу, блядь, у нас там одна полушка на весь мой город, я без ружа не выхожу, я ружо беру с собой. Там как бы пиздец. Вот просто и можно ведь как-то поближе и ебануть с палаткой. Если Карелия, блять, по погоде не устраивает, то почему бы и... вот и ну, как бы берег не блять, там у него блядь. почему блять ни что ну ладно через комп это реально медленно заряжается мы как бы уже откинули это нахуй мы попробуем все-таки завести как бы камеру чтобы она была вебкой ты своей своей мозговой активностью подключишь поможешь мне вот здесь мы как бы этот... Возможно, дай-ка я только что-то загляну. Включу одну девочку. Я, ну, мы его начали дрочить, если что.